Суприм уязвим. Мегатроны и его десептиконы должны продолжать сражение, чтобы одолеть стражей Акона и заставить его открыть проход к ядру Кибертрона. Думаешь, он смог выжить? Какое мне дело, если я могу открыть врата Омеги с его помощью? Э, Мегатрон, не думаю, что с этим будут проблемы. Энергоячейки пусты. Действие. Процедура восстановления энергии. Сенсоры показывают, что за восстановление Омеги Суприма отвечают эти батареи. Сканирование. Десептиконы. Оружие. активируется. Что есть орудие? Я думал, мы победили этого парня. Опасность. Избегайте луча Омеги Суприма. Все в укрытии, пока он полностью не зарядился. Наше оружие не причиняет ему вреда. Сканирование показало, что защитный барьер Омеги Суприма не распространяется на его турели. Рекомендую немедленно их атаковать. Систему. Тут из пола появилась полная батарея Энергона. Это нормально? Похоже, Омега Сутаим ремонтирует турели при помощи батарей. Десептиконы, нужно действовать быстро! Заполните батареи темным Энергоном. Обнаружено заражение системы. Реакция. Задействовать антивирус. Негодолевает сила темного энергона! А, великий Омега Суприм наконец-то уязвим! И септиконы в атаку! Обивает. Системы перенастраиваются. Ситуация не оптимальная. И смотрите, еще батарея. Чего вы ждете? Используйте темный энергон. антивирус замечательно темный энергон ломает его броню быстро пока темный энергон нарушил работу системы миги суприма огонь Нужно его остановить! Обнаружено. Заражение системы. Реакция. Задействовать антивирус. He punches you <laughs> Поражение недопустимо. Приказа защищать и опор. Успех необходим. Суприма. Э -э -э да здравствует Мегатрон! Системы заражены. Уровень мощности 49%. Ремонт начинается. Он поднимается? Что нам теперь делать? Мегатрон, будь осторожен. Утренние системы Омеги вскрыты. Но он все еще функционирует. Осторожнее, ракеты! Его грудь защищена слоем прочной брони. Как нам пробить его броню? Меньше, но больше стреляй, блядь. Капитуляция требуется. Доступ к ядру невозможен. Он тянет энергию из ядра кибертрона. Россительная сила, она должна стать моей. Ты ведь сказал, что у него закончилась энергия, а теперь у него ее больше, чем было в самом начале. Да какая разница? Теперь даже Омега Суприм не сможет меня остановить! Чидомеги Суприма отключен. Используй против него темный энергон. Я знаю, что делать, Самфейн. Молчи и не зли меня. Системы отключаются. Заражение полное. Да. Да! Самое мощное оружие автоботов! И ключки и руки Бертрона в моих руках. Вся Вселенная будет трепетать перед моим именем. Омега-Суприм пал сраженный силой темного Энергона. Шестующий Мегатрон заставляет стража открыть врата Омеги и впустить десептиконов в самое ядро Кибертрона. Наконец-то! Ядро Кибертрона теперь мое! Все разрушители на местах! Да, повелитель Мегатрон! Тогда пора начинать! мы на пороге новой эпохи когда темный энергон вольется в ядро главным на кибертроне стану я